Привет, друзья! Добро пожаловать на очередное видео. Часто ли ваш мозг работает на пределе возможностей, и вы задумываетесь чаще, чем хотели бы признать? Но ну что, если вы не перемудрили, а вместо этого занимаетесь самобичеванием? Давайте посмотрим на разницу между этими двумя понятиями. Излишнее размышление и самобичевание. Чрезмерное мышление – это когда ваш разум загромождается повторяющимися мыслями и проигрыванием некоторых ситуаций в голове снова и снова. Вы думаете о том, что могло бы быть иначе, сомневаетесь в своих решениях или представляете себе худший сценарий будущего. Это может быть трудноизлечимой привычкой, которая может оставить вас измученным и еще более тревожным, чем раньше. Самообесценивание также связано с нежелательными, трудно контролируемыми мыслями, но оно более сложное, более укоренившееся и имеет сильное эмоциональное значение. Когда вы занимаетесь самообманом, вы усваиваете эмоциональное насилие и тактику манипулирования, с которой вы, вероятно, сталкивались раньше. Когда кто-то подвергает вас газлайтингу, он пытается исказить вашу реальность и заставить вас сомневаться в ней, создавая впечатление, что вы сумасшедший и что все не так, как вам кажется. Если вы часто слышите подобное, вы можете постепенно адаптироваться к этому и начать заниматься самообманом или манипулировать собой. Давайте рассмотрим несколько ситуаций, в которых грань между чрезмерными размышлениями и запугиванием может быть не такой четкой. Первое – интимные отношения. Допустим, вы поссорились со своим партнером. Были сказаны обидные слова, и он выбежал за дверь, прежде чем вы успели все обсудить. Теперь вы один в постели, пытаетесь заснуть, но мысли не дают вам уснуть. Не слишком ли вы много думаете? Возможно, вы задаетесь вопросом, не слишком ли я оскорбителен? Может быть, мне следовало сказать это? Они, наверное, сейчас рассказывают своим друзьям о ссоре. Думаю, они должны быть на моей стороне. Я был прав, но стоило ли оно того? Я уже даже не знаю. Или ты занимаешься самобичеванием? Я такая чувствительная, сумасшедшая и эмоциональная. Конечно, я была не права, они никогда бы не попытались причинить мне боль намеренно. Я снова слишком остро реагирую. Я знаю, что они любят меня слишком сильно. Они не хотели этого. В любом случае, это моя вина. Я лучше отправлю сообщение с извинениями. Это действительно должно стать для меня уроком. Второе – социальное взаимодействие. Это ваш первый день в классе или вы начинаете работать на новом рабочем месте. Вы знакомитесь со своими новыми коллегами. Вы болтаете и немного шутите. После того, как день наконец закончился, вы приходите домой, принимаете душ, и в этот момент мозг начинает работать. Вы слишком много думаете? Боже мой, что они обо мне подумали? Я говорил слишком много или слишком мало? Не была ли шутка, которую я сказала, совершенно неубедительной? Мои волосы сегодня выглядели так плохо. Надеюсь, они не обратили на это внимание. Или вы занимаетесь самобичеванием? Это было очень плохо. Я не удивлена. Я просто не симпатичный человек. Неудивительно, что в школе меня никто не любил. Я всегда говорю самые глупые вещи. В следующий раз мне следует держать себя в руках. Номер три. Токсичная семья. Часто ли вы ссоритесь с родителями или братьями и сестрами? Может быть, вы привыкли к оскорблениям, крикам, критике, потому что вы уже давно живете в такой обстановке, но наконец-то вам надоело. Вы хотите постоять за себя, но когда вы начинаете планировать, что сказать? Вы уже не уверены, что это хорошая идея. Вы слишком много думаете. Что, если я сделаю только хуже? Способен ли я вообще противостоять им? Что, если они не воспримут меня всерьез? Что я вообще могу сказать? Я не могу сказать им, что они токсичны или вы занимаетесь самобичеванием. Может быть, у меня не все так плохо. Ведь некоторые люди живут в гораздо худших условиях, чем я. Мои родители дали мне так много в жизни. Я была бы неблагодарной, если бы выступила против них. На самом деле, если подумать, я действительно плохой ребенок, как они и говорили мне много раз. И номер четыре – доверять своим суждениям. Наконец, иногда наша интуиция говорит нам именно то, что мы должны услышать, особенно если кто-то манипулирует нами, плохо с нами обращается или использует население. Мы можем заметить их плохие намерения и почувствовать, что что-то не так, по крайней мере, на мгновение. Но после этого наши мысли о ситуации могут снова выйти из-под контроля, и эти люди получат еще больше власти над нами. «Вы слишком много думаете!» Они действительно манипулируют? Мне кажется, что они могут использовать меня, но все остальные считают их такими милыми. Не подумают ли другие люди, что я несправедлива? Обвинят ли они меня в том, что я плохой человек? Или вы занимаетесь самобичеванием? Я опять слишком остро реагирую, это все в моей голове. Они хорошие люди. Они никогда бы ни с кем не поступили плохо. Это я плохой человек, потому что предполагаю что-то о них. Поэтому я должен сделать для них что-то хорошее. Короче говоря, если вы слишком много думаете, вы можете анализировать каждую мелочь и задавать себе тысячи вопросов. Что могло пойти не так? Что могло бы быть лучше? Но если ваш разум играет с вами в дурака, и вы начинаете заниматься самобичеванием, вы будете преуменьшать свои чувства, постоянно винить себя, сомневаться в себе, быть своим худшим критиком и подвергать себя сомнению. Вам не нужно будет размышлять, потому что у вас уже будет ответ. Проблема в вас. Конечно, первый шаг к исцелению – это признание того, что проблема существует. Если вы заметили, что ваши чрезмерные размышления на самом деле являются самобичеванием, обратитесь к специалисту по психическому здоровью, который поможет вам превратить самобичевание в любовь к себе. Можете ли вы соотнести себя с каким-либо из этих сценариев? Дайте нам знать в комментариях ниже. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может помочь. Ссылки и исследования, как всегда, указаны в описании ниже. До следующего раза. Берегите себя.